Уважаемые друзья, изучение любого языка можно разделить на две составляющие. Это изучение грамматики и пополнение словарного запаса, то есть наработка лексики и речевых навыков. При изучении арабского языка особенно важно уделять внимание этим двум составляющим. Если уделять внимание только одной грамматике, вы будете знать недостаточно слов и выражений. А если же вы будете уделять внимание только чтению диалогов, текстов, то есть пополнять свой лексический запас, но при этом не изучать грамматику, вы не сможете полноценно использовать те слова и фразы, которые вы будете знать. Поэтому важно соблюдать принцип равновесия, принцип баланса между этими двумя составляющими. И здесь можно привести такой пример, пример-аналогию. Представьте себе человека, который шагает из точки А в точку Б, идет какое-то место. Что этот человек делает? Он совершает шаги последовательно, то правой ногой, то левой. Такой же простой принцип, как принцип ходьбы, должен быть и при изучении языка. Один шаг – это изучение каких-то грамматических правил, затем следующий шаг – это закрепление на практике, пополнение лексики, пополнение словарного запаса. Затем опять следующий шаг изучение следующих каких-то грамматических правил. И далее шаг применения изученных правил в практике речи. Таким образом вы будете знать и грамматику, и э, наращивать свой словарный запас. По прошествии определенного времени у вас появляется словарный запас от тысячи слов и более. Но при этом вы знаете и грамматику. И вот здесь наступает момент, что называется выхода в речь. Когда вы уже можете составлять предложения, фразы, начинать говорить. Это может быть общение с вашими друзьями из арабских стран. Может быть какие-то поездки туристические, еще что-то. То есть так или иначе вы можете на практике применять уже язык. После того, как вы овладеете грамматической базой, наработаете лексический запас от тысячи слов и выше, вы сможете применять язык на практике и развивать его в дальнейшем глубже и глубже. Что касается грамматики, то задача данных видеоуроков заключается в том, чтобы вы овладели грамматикой на достаточно хорошем, глубоком уровне. А пополнение лексики, пополнение словарного запаса будет строиться из двух. Источников. Первый – это практические задания непосредственно в уроках и тестах. А второй источник – это учебники арабского языка, в которых вы будете читать и переводить диалоги и тексты, и тем самым пополнять ваш словарный запас и развивать речевые навыки. Моя задача здесь также порекомендовать вам какие-то учебники, показать, как с ними работать, то есть научить вас пользоваться этими учебниками и работать с их содержимым. С текстами, диалогами, некоторыми упражнениями. В качестве такого дополняющего наш курс учебника, я выбрал учебник «Аль-Арабия Эдейк» – «Арабский в твоих руках». Точнее будет сказать, что это название серии из нескольких учебников, начиная с простого элементарного уровня и далее по нарастанию сложности. Вы сможете скачать всю серию этих учебников вместе с аудиофайлами в приложении к видеокурсу. А моя задача научить вас работать с этим учебником. После этого вы сможете заниматься по любым учебникам, которые вам понравятся. Ведь учебников очень много, у всех есть свои плюсы и минусы, сильные и слабые стороны, и нельзя Сказать однозначно, что одни учебники очень плохие, а другие очень хорошие. Нет, каждый учебник индивидуален, однако у подавляющего большинства учебников есть существенный недостаток. И заключается он в том, что объяснение грамматических правил, объяснение грамматики, либо вовсе не дается, либо дается в очень неурезанном, скудном виде. Рассматриваемый нами учебник «Аля арабия Эдейк также не является исключением. У него также практически не даются объяснения по грамматике, но вместе с тем этот учебник по праву считается лучшим. Он завоевал огромную популярность в разных странах, так как этот учебник имеет ряд других преимуществ. Он отлично написан, отлично составлен, имеет множество диалогов, текстов и вместе с тем он очень красиво оформлен и ярко иллюстрирован, очень богато иллюстрирован. Таким образом, этот учебник идеально для вас подойдет для того, чтобы вы нарабатывали свой лексический запас, развивали речевые навыки. Ну а что касается грамматики, то этот пробел призван восполнить мои видеоуроки и материалы к ним. Давайте откроем данный учебник, изучим первый его урок и научимся выполнять задания. На своих экранах вы сейчас видите обложку данного учебника Ядейк. Арабский в твоих руках. Китабу Талибель Аволь, книга студента первая. Аль-Джузуль Аволь, часть первая. Последующие страницы содержат информацию об издательстве Королевство Саудовская Аравия, рияд Содержание Вступительное слово Такдим. Такдим это означает вступление. Введение. Это мы читать, естественно, не будем. Это не относится непосредственно к уроку. Остановимся вот на этой страничке под заголовком альфа-грасу оттафсилию Что это означает? Это означает список оглавлений а, с их составляющими и содержанием. Исмульвахда столбец. Исмульвахда название главы, ат приветствие и знакомство, и в следующем столбце ваттаракиб основные темы задач упражнений и грамматики и здесь представлен список вот таких основных тем или каут выражение приветствия это Ариф Абинавсики Вабиля Харин, представление при знакомстве себя и других, Суаля Аниль Балади, вопрос о стране, Вальджиниси о национальности, гражданстве и имени. Давайте не будем подробно здесь читать эти краткое содержание, пройдемся просто по темам следующих глав, чтобы вы знали что будет дальше в этом учебнике. Следующая тема это Аль-Усрату, семья. ас жилище. Аль-Хаяту повседневная жизнь. а тааму еда и напитки. Ас-Салатум, молитва. Ад-Дираса, учеба, обучение. И последняя, восьмая тема, аль работа. И вот мы подошли к первой части учебника, к первой главе. Альвах датуля уля аттахиету ваттааруф. Аттахиету. Это слово означает приветствие. В неопределенном состоянии тахиетун, в определенном с артиклем альифлям аттахиету. Приветствие. Ваттааруфу, ваттааруфу и знакомство. Перемещаемся на следующую страницу и видим диалог. Первый диалог в этом учебнике. Аль-Хиваруль-Аоль. аль, -ль -ль". аль -ль -ль". Хивар означает диалог. Аоль первый. аль хиваруль Далее мы видим а, такие вот значки глаз, ухо и стрелочки. Глаз означает то, что нам нужно посмотреть, прочитать. Ухо означает то, что нам можно прослушать этот диалог. Напомню, что к учебнику прилагаются аудиофайлы, где носители языка, дикторы, начитывают вот эти тексты и диалоги. И, соответственно, их можно прослушать. А стрелочки означают то, что нужно повторить, повторить за диктором. И здесь далее на арабском языке нам дается расшифровка каждого вот этого Значка каждой этой картинки. Онзур, смотри. Вастамя. Слушай. Вааид, повторяй. Прочитаем этот диалог. Разговаривают два человека по имени Халид и Халиль. Халид говорит: Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Халиль отвечает Ва алейкум ассалям. Ва алейкум ассалям. Это фразы приветствия, наиболее распространенные. Означают они «Мир вам». «Ассаляму алейкум». «Мир вам». «Ва алейкум ассалям». «И вам мир». Что касается грамматического построения этих фраз, вскоре вы узнаете, из каких они частей состоят. А пока просто запоминаем. Халид говорит «Исми Халид». Масмуке. Исмихалит. Месмуке. Исмии означает мое имя. Исмии халит, мое имя халит. Месмуке. МА – это вопросительная частица. Что? Или какой? Какое. Месмуке, какое? Исмуке, твое имя. Обратите внимание на вот это окончание кя. Букву кев и фатху над ней. Это окончание слитных местоимений, или как еще по-другому называется, местоимений косвенного падежа. Вы пока что изучили только местоимения обычные, личные местоимения. А вот такой вид местоимений, слитных, которые добавляются в конце слов, мы изучим в следующем уроке. Но здесь встречается только два вида таких местоимений, поэтому их легко запомнить. И никакой сложности они нам не представляют при чтении и понимании этих фраз. Далее. Халиль отвечает. Исми Халиль. Мое имя Халиль. Кейфа халюке? Кейфа халюке? Кейфа – вопросительное слово «как». Халюке – твои дела. Слово халюн означает «дело». «Какое-то одно дело». И в арабском языке возможно употреблять это слово в единственном числе при вопросе о делах. На русский язык во множественном числе переводится, а в арабском это в единственном числе. Халюн. Добавляется буква Кьяф и Фатха, которая означает твои. Кейфа халюке как твои дела. Халиль. Вальхамду вальхемдулилля. Бехейрин. Вальхемдулилля Слово бехейрин образовано от слова хейрун. Благо. При добавлении приставки би образуется наречие. Хорошо. Бехейрин. Можно запомнить вот эту конструкцию так, как она есть. Она часто употребляется в речи. Позже вы будете знать грамматические аспекты построения таких слов. Сейчас просто запомните, что бехейрин. Это хорошо. Можно отвечать на вопрос «как дела?». Также речевой оборот, который очень часто употребляется, его нужно знать целиком. Хвала Всевышнему. Слава Богу. И как твои дела? В данном случае личное местоимение «энта» здесь можно и не употреблять. Можно было бы спросить просто, Вакефа Халюки и твои, как дела? Такой вариант а, тоже возможен для усиления обращения. Халид, Бехарин, Вальхемнулида. Следующий диалог абсолютно такой же, как и предыдущие только э, общение идет между двумя женщинами по имени Хауля и Хадиджа. Они также приветствуют друг друга. ас алейкума алейкум алейкум салям Далее Хауля говорит Исми Хауля Масмуки. Задает вопрос Масмуки. И обратите внимание, вот это окончание, которое было при общении с мужчинами, оно было с Фатхой. А здесь с Кясрой, так как речь идет о женщине, обращение идет к женщине. Кя к мужчине, ки к женщине. В остальном все фразы диалога точно такие же. Единственное, на что следует дать комментарий, это на отсутствие гласного у алифа в слове ism – «имя». По умолчанию слово ism читается с гласным «и» в начале, то есть под алифом должна стоять кясра – «исм» – «имя». Но когда есть вопросительная частица «ма» – это открытый слог «мим алиф» – «на». Для краткости чтения, огласовка у Алифа кясра исчезает, читается сразу масс муки масмуки. Масмуке, масмуке к мужчине, муки к женщине. Как твое имя? Теперь прослушаем диалог, который у нас есть в аудиофайле в приложении к этому учебнику. Ондор Ассаламу алайкум, валайкум ассалам, исмихаула месмуки, исмихадиджа, И вот после того, как был прочитан диалог, диктор говорит, ана и сейчас подошла ваша очередь. Что это означает? Это означает, что вы тоже сейчас должны будете прочитывать фразы диалога. Сначала их прочитывает диктор, затем э, дается пауза для того, чтобы вы повторили за ним. Давайте посмотрим, как это будет на практике. Ассаляму алейкум. алейку муссалям. ва Исми хауля, месмуки. месмуки. Точно так же вы можете повторять за дикторами эти фразы записывать себя на диктофон и затем прослушивать, для того, чтобы сравнить свое произношение и произношение дикторов. Есть такая хорошая пословица «Все познается в сравнении». Так вот, здесь она также работает. Очень хорошо можно себя со стороны прослушать и иметь вариант произношения для сравнения. И слышать тем самым, что вы произносите не так, где-то интонацию не так сделали, где-то ударение не то поставили, где-то звук не так произнесли. И тем самым тренироваться произносить правильно. После диалога следует блок с основными фразами, которые нужно запомнить. Как твои дела? Как твои дела при обращении к женщине? анти. Ты для мужчины, ты для женщины. Масмуки. При вопросе, как твое имя к мужскому полу. Масмуки к женскому. И далее следует задание. Сыль бейналь Соедините выражение и соответствующую картинку, соответствующую фотографию. И здесь даются фразы. Масмуки. Как твое имя. Мы видим окончание кя с огласовкой Фатха. Соответственно, это для мужского рода. И видим картинку, где два парня. Значит, нужно соединять с ней масмуки при обращении к девушке. Нужно соединить эту фразу с верхней картинкой. Местоимения Анта и Анти. Также соединяется крест-накрест. И в последнем варианте «кейф халюки» и «кейф халюки» также «крест на крест». Ну, примитивное достаточно задание. А, давайте спустимся к следующему, более интересному. Здесь нужно ответить «аджиб». Глагол в повелительном наклонении означает «ответь», «аджиб». Первая фраза «ассаляму алейкум». Какой ответ на эту фразу Алейкумуссалам. Второй вариант. Кейфа халюке. Как твои дела? Из диалогов мы знаем, что ответ на эту фразу может быть бихейрин. Хорошо. Вальхэмдулиле. Хвала Аллаху, хвала Богу. Далее. Масмуке. Как твое имя? И здесь вы можете ответить Исми. Либо имя из диалога, допустим, ИСМИ ХАЛИД, либо подставить свое имя. На следующей странице нас ждет новый диалог. Я не буду читать весь диалог, так как вы это можете прослушать в записях к учебнику, а лишь остановлюсь на некоторых пояснениях. Из уроков предыдущих по грамматике касательно образования прилагательных вы знаете, как они образуются, именно относительные и прилагательные, посредством каких окончаний. И здесь человек говорит «Ана мин Бакистан. Я из Пакистана. «Ана мин Бакистан. Пакистан – это страна. Далее следует вопрос. «Галь» – вопросительная частица «галь», которая никак не переводится. «Анта» – ты. «Баакистани». «Галянта Баакистани». Ты пакистанец? Вот здесь мы видим относительное прилагательное, образованное от слова Пакистан посредством добавления буквы Я удвоенной. Пакистаний пакистанец. Ответ. Нам. Анабакистаний. Да, я пакистанец. Вама джинси тукя энта. Вама джинси тукя энта. А какое? «Джинси етуке» – «Какого гражданства твое Или «национальность». Дело в том, что слово «джинси в арабском языке переводится двояко. Либо «национальность», либо «гражданство». Человек отвечает она туркиюн». «Я турок». Она мин туркия» – «Я из Турции». То есть у нас есть слово «Турция». Туркия с алифом в конце, и от него образована прилагательная Туркиюн, турок или Турецкий, также посредством добавления окончания в виде буквы Я удвоенной. Аглен вас аглен означает «добро пожаловать». Это устойчивое выражение, которое следует просто запомнить. Если же его дословно переводить, то ну, примерно так будет переводиться. Будь как дома и будь налегке. То есть чувствуй себя легко. «Аглен Далее тот же диалог, только между двумя девушками. На следующей странице просто блоками показано посредством иллюстрации те слова, которые использовались в диалоге. То, Что фраза маджинсие туке с фатхой в конце к мужчине, маджинсие туки к женщине, с кясрой в конце. Анна, она. Да, и мужчина говорит Анна, и женщина говорит Анна. Местоимение одинаковое. Далее показаны страны: Бакистан, Туркия, Миср, Сурья. И показаны люди из этих стран, то есть образованные относительные прилагательные. От Пакистана – Бакистаний, пакистанец. От Турции – Туркий, турок. От э, слова Миср – Египет. Мисрия – Мисриетун. Египтянка – Сурия – Суриетун. Сирийка. В следующем блоке также идет примитивное задание. Не будем на нем останавливаться. Следующий диалог также очень простой: вы его прослушаете в аудиозаписи. грамматически. здесь вам должно быть уже все понятно. Просто запомните новую для себя фразу. Мас-саляма. Ма салямати это означает до свидания или дословно с миром. И ответ на эту фразу также: Маас-саляма. То есть, если вам говорят: Мас-саляма, вы также можете ответить: Маа-Саляма при прощании. Следующий блок, следующая страница говорит нам о том, что нужно прочитать слова, прослушать их и повторить. Слово Мударрисун, учитель, и на картинке изображен человек, пишущий на доске, то есть учитель. То показана студентка. Тобиебетун, врач. Ну, здесь, кстати, не очень удачная картинка, фенандоскоп Висит на белом халате, только поэтому можно сказать, что это врач. А так, даже если не присматриваться, то и непонятно, что это. Тобибатун – врач. Женского рода. Магандисун – инженер. Ахун брат. Ухтун – сестра. Садийгун – друг. Садийгатун – подруга. Гэза – подруга. Указательное местоимение «этот». «Хэвихи» – «это». – «для мужского рода». виги – «для женского рода». – «он». «Гия» – «она». На этом разбор урока из учебника мы остановим. Продолжим в следующих уроках. После того, как изучим еще несколько грамматических тем. Сейчас предлагаю вам по почитать самостоятельно диалоги из этого учебника. Из этого урока, который мы сейчас разбирали, послушать записи, потренироваться, читать самим. А после того, как вы потренируетесь, приступайте к изучению следующего урока по грамматике.